Если я вас не удовлетворил, вы имеете полное гражданское право попросить меня до исхода декабря одну из лекций посвятить чтению и комментирую текста чада. Мне это будет приятно и нисколько не трудно. Но закон лекционного жанра, исторического, немножко другой – и он требует, чтобы в следующий четверг я уже рассказывал про западников и славян Фил. Но, к счастью, у нас есть что? Сайт нашего клуба. Пусть те, кто хотели бы дальше продолжить общение с Чадаевским текстом в течение этой и, может быть, следующей недели поместят свои идеи и тогда. Перед Новым годом мы можем позволить себе еще раз выпить настоящего китайского чая по полному чину. Это может быть такой, получится новогодний подарок. Понятно?